В этом эпизоде интервью с Владимиром Игловиковым, известным также как Тернаус. Володя служил в десанте, закончил аспирантуру по физике в США, а сейчас работает в сфере компьютерных зрения в компании Ли в Калифорнии. Он расскажет, чему научился в ВДВ, как попал в Data Science и смог продать свои достижения на Хэггум, сколько зарабатывают инженеры в Долине, как получить визу в США и что нужно изучать сейчас, чтобы быть востребованным через 10 лет. Поехали! Володь, как ты в армии оказался? Ну, идея была вот в чем. То я учился в Физман-школе, я занимался математикой, какие-то олимпиады. У нас выпускные экзамены в школе, там, за вступительные университеты. Все было достаточно так просто, вот прямолинейно. Дедушка у меня был профессор, там, у мамы два высших образования, у папы высшее образование, у обеих сестер сейчас кандидатские защищены. То есть, ну, такая достаточно академическая семья. И я вот смотрел вокруг, и вот оно было хорошо, но мало, и достаточно скучно, в том смысле, что. Если делать то же самое, что и все, то и получать будешь то же самое, что и все. А у меня вот с детства всегда было мнение, что мир он большой, интересный, ну и как-то вот нужно пытаться его исследовать. То есть кто-то это делает так, что вот путешествовать в другие страны, кто-то еще что-то. Но вот у меня не было на тот момент путешествовать, возможно, путешествовать в другие страны. Ну и я решил расширить свое мировоззрение, свое, наверное, понимание мира через вот такой вот ход, как вот пойти в армию. То есть во многом мне, конечно, повезло. Потому что я служил не в стройбате, вот это было печально, я служил там в спецназе ВДВ, и там было плотно, интересно, не все вернулись там здоровыми кто-то, инвалидами, кто-то вообще не вернулся, но вот в целом очень интересно было и по навыкам, и вот по времяпрепровождению, хотя, конечно, дичину в армии еще никто не, отмечал, не отменял, да и генерала мы тоже строили, но тем не менее, очень интересные два года жизни. Чем ты научился в ВДВ? Научился я там многому, то есть вот что из этого применим вот прямо сейчас вот к гражданской жизни, это другой вопрос. То есть из забавного, но конечно я, наверное, еще помню, как пользоваться, например, огнестрельным оружием, там от пистолетов до снайперских винтовок. В университете, когда я преподавал, я развлекал студентов тем, что вот, например, швырял ножи в стену, они втыкались, они все были в диком восторге после этого. Я им говорил, что вот а теперь давайте проговорим по физику угловой момент и как все это с точки зрения математики происходит. И вот как-то действительно у меня это работало. Ну, это так уже. Ну, или, например, я не знаю, вот недавно мы с ребятами ходили в какой-то road trip, и вот у нас был там парк национальный, там никого нет, и вот была вероятность там остаться ночевать там, при минусовой температуре в лесу. Ну, и как-то меня совершенно не пугало, потому что ну, дело это привычное, то есть, к этому как-то все готовы. Ну, это все как-то действительно какие-то прикладные, не очень интересные вещи. Наверное, больше армия, она меняет манеру мышления и восприятия мира. То есть, появляется такой здоровый цинизм. Появляется желание, умение работать на результат. Ну и многие проблемы, которые, ну, я бы так вот, если бы не пошел в армию, воспринимал как проблему. Ну, например, вот если меня вот сейчас уволят, да я вообще не напрягусь, потому что, ну, вот, ну, бывает, но это, в общем, никто не умер и никто не умрет, ничего страшного. Ну, там визу не дали куда-то. Тоже, в общем, не то чтобы криминал. Ну и какие-то вот такие многие проблемы, которые, возможно, окружающим воспринимаются более болезненно, ну, как-то философски к этому относишься, очень сильно упрощает жизнь и помогает сфокусироваться на каких-то интересных вещах, ну и, возможно, двигаться куда-то по жизни быстрее, интереснее, и вот менять направление движения. То есть в этом направлении хорошо. Еще вот такой вот есть фокус. Вот сейчас, наверное, мне уже скоро пора будет менять работу. И сейчас я занимаюсь там нейронными сетями, компьютерным зрением в салфдрайве компании. И, ну, на, и все вроде бы прекрасно, но мне бы, наверное, хотелось исследовать менеджерскую ветку развития вот, в индустрии в тех индустриях. При этом, вот, когда меня спрашивают, а есть ли у меня опыт менеджерской работы ну, вот, в индустрии? Я говорю: нету. Ну, кроме как менторства коллег там или интернов на работе. Но ну, это так, поскольку, поскольку при этом я был вот в армии, то есть вторую часть службы я был сержантом. У меня, что называется, как называется, передо мной отчитывались, подчиненных было там, там более 10 человек. При этом они были старше меня, здоровее. И вот как-то вот желания меня слушаться не было, ну то есть вот надо было как-то чтобы все работало работать, ну какие-то развивать лидерские качества, причем не формальные, что вот мне тебе их назначили, а так чтобы они тебя уважали и они как-то вот с тобой общались, выполняли твои приказы, ну потому что вот я они верили, что так и надо, и у меня есть подозрение, что вот этот вот навык, вот эти вот наработки знания, которые навыки были получены во время службы, ну они в какой-то мере перенесутся и вот сюда вот в инжиниринг менеджер. Как это будет на самом деле, это все надо проверять. Ну, действительно, вот сейчас я как вот активно работаю или активно думаю над тем, чтобы вот начать работать вот в этой ветке развития. Так что, возможно, вот этот армейский опыт пригодится... Отмотаем время на несколько лет вперед. Вспомним, как ты поехал в Америку, учился там на PHD, а потом ни с того ни взял и бросил, казалось бы, любимую науку стал заниматься Data Science. Вот почему? Ну... Я бы, наверное, немножко переформулировал вопрос. То есть, есть знаешь, как вот есть религия, а есть церковь. Вот так же есть наука, а есть академия. То есть, они как-то, вот, наверное, связаны, но это все-таки две разные вещи. То есть, наука, то есть, я не знаю, то есть в моей жизни две святые вещи. Это, вот я не знаю, наука и женщины. Вот это вот самое главное. Все остальное второстепенное. Но вот академия, она вот что в России во многом болото, что и, ну, и в Штатах во многом болото. Хотя, конечно, наверное, более эффективное и лучшее финансирование. Но, в принципе, многие вещи, конечно, можно было бы улучшить. С точки зрения персонального развития, ну, в Академии все было нормально. Когда я пришел в аспирантуру, мы там зверели всем коллективом. То есть я помню, как мы с одногруппниками, мы все очень умные ребята, мы делали домашнее задание и мы встречали рассвет. Вот все вместе пытались одну задачку всю ночь решить. Потому что в 8 утра был дедлайн, и нужно было задать, и мы ее решили, и были очень рады. Это было очень плотно. Первый год аспирантуры у нас один парень просто не выдержал психически, там, психиатр, потом что-то уехал домой, но действительно было жестко. И вот это все действительно знания в аспирантуре шли, поэтому всем рекомендую, но ну, в аспирантуру, наверное, ехать в штат действительно хорошо, плотно насыщенно и по знаниям, и по всему остальному. Но потом как-то вот знания выровнялись, вы нахватались, там, научились публиковать статьи, ездить по конференциям, и вот... Вот, а вот что дальше? То есть, ты смотришь на постдока. Ну, постдок же самое, как аспирант, только, ну, наверное, платит ему чуть-чуть побольше. Но это чуть-чуть тоже не фундаментально. Постдоки все равно живут там с тремя соседями, а сами спят на коврике у двери. И вот к это все при наличии PHD, это все достаточно печально. Поэтому, в общем, а, ну, вот такое для сравнения. Постдок в Стэнфорде, то есть, постдок, у тебя PHD, Стэнфорд, уважаемый человек, он в год получает меньше, чем я плачу в год за квартиру. То есть, соответственно, ну, вот такие вот цены. То есть платит действительно в науке очень мало. Плюс, ну, развиваться там плохо. И это самое было принято решение уйти в индустрию, тем более, что UC с в я учился, он все в часе езды от Кремниевой долины. Многие приезжали, рассказывали. И когда они рассказывали про software engineering, мне это было не очень интересно, потому что бэк-энд, ну, как-то, вот не возбуждает после черных дыр, квантовых туннельных переходов всего остального. Но вот ребята начали знакомые меня, которые выпустились незадолго до этого. Они начали рассказывать про Data Science. А вот Data Science, там искусственный интеллект, data science, сети, машинное обучение, большие данные ну, это все как-то вот заинтриговало, заинтересовало. Я начал брать какие-то, вот буквально за несколько месяцев до выпуска стал брать какие-то курсы на Курсере. Курсы были отвратительнейшие. Ну, вот хотя бы что-то я нахватался. И в одном из курсов был упомянут Кагл. И вот я вот тогда начал вот уже практиковаться на нем. Поначалу ничего не получалось. Но потом как-то все выправилось. После физики машины очень идет крайне легко. Ну, и действительно, знания увеличились. Какие-то вот наработки появились. Это позволило мне найти работу на одном в одном стартапе, который занимался... Модным словом Energy Disaggregation, ну а по сути это ближе к интернету of Things. Ну и потом первая работа, вторая, и вот третья. Я вот сейчас занимаюсь self-driving, нейронной сети, компьютер-вижн. Очень увлекательно, забавно, но и действительно из физики. То есть совершенно другой немножко расклад. Манера мышления, наверное, похожая, но навыки используются немножко другие. Как ты умудряешься Kaggle продавать? Одна из моих ошибок не дали, как несколько дней назад у нас была конференция Что World, и вот я рассказывал прямо со сцены, там был Kaggle Grandmaster Panel. Вопрос нам задали такой, вот если вас откатить там на сколько-то лет назад, прежде чем вы начали заниматься Kaggle, вот чтобы вот вы себе сказали. И вот ребята говорили, вот там, там то все технологии, там железо, не знаю. Я бы себе сказал, что Kaggle эти соревнования нужно продавать. То есть происходит вот что: вот вы решаете задачу, три тысячи человек, вы учитесь там сами по статьям как-то агрегируете, экспериментируете. Коллеги по несчастью, вообще все это похоже, как похоже на гладиаторские бои во многом. То есть вот прям вот надо, как говорил Льюис Керролл, чтобы остаться на месте, нужно бежать со всех сил. Это действительно очень жесткие по знаниям и по всему. Потом вы закончили, пусть вы где-то в топе, пусть вы даже первый. Потом соревнование закончилось, вы обсудили это на форуме и все. Всем плевать на кегл, всем плевать на ваше первое место и вы как-то, и те знания, которые вы наработали, они никуда не уйдут, они помирают в рамках кегла. Поэтому чем я начал заниматься не далее, как вот, ну, наверное, в том году, я начал вот эти кегловские соревнования, вот оно закончилось, потом пишется блокпост что была задача, зачем все это нужно, как это все решить и так далее. И выяснилось, что то есть, ну, для тебя -то это уже какие-то тривиальные вещи, над которыми пора ты поработал, но выяснилось, что это действительно нужно многим. Кому-то для бизнеса, кому-то для академии. Ну, и просто с точки зрения карьеры и поиска работы люди вот узнают, что вот ты существуешь, что ты в этой теме разбираешься что вот ты там не воду какую-то льешь нездоровую, а действительно говоришь какие-то интересные технические вещи. После этого я усугубил, начал выступать на метапах, и это позволило мне во многом ну, попасть в лифт. И уже вот потом я начал публиковать статьи. Выяснилось что вот наработки, которые вы делаете на Kaggle, то есть вот когда вот три человек друг с другом там рубитесь, потом приходите на какое нибудь CVPR соревнование, где там 10 участников, и ваш там baseline fit predict уводит вас топ, а это уже очень любит HR, это очень любит на работе. Вот меня не дали в performance review, мне это учли, что вот наш Kaggle baseline какие-то места там занял. То есть в этом отношении вот, вот продавать Kaggle с точки зрения блокпостов, метапов, статей, там еще чего-то, это полезно и важно. И это полезно и вам, но что гораздо более важно, это полезно другим. Очень много, безумное количество знаний погибает на кагле, просто вот, ну вот, погибает там в рамках форума, и вот участники об этом знают, но это очень мало. Мир он большой, и вот люди, они хотят учиться. Мне очень нравится подход Китая. Когда я публикую какой-то блокпост или какое-нибудь выступление на метапе, в течение двух дней ребята перебивают его на китайский, оно расходится у них там. Или вот, например, Юра... ML Open когда делал, вот его блокпосты вот на, на английском он сделал, вот про эти вот обучения, пандас там какие-то вот, как джи-бусты и так далее, в течение двух дней переводится на китайский, то есть у них действительно есть спрос на эти знания, они действительно это хотят. И вот те вещи, которые очевидно тебе или очевидно ну, на соревнованиях где-то еще... Но они действительно помогают кому-то развиваться и в, в индустрии, в академии и везде. Ну и опять же, как хочется сказать, карьере. Если бы не кагал, вот фиг бы мне, ну, в Data Science было бы попасть очень тяжело, потому что я уходил с физики, у меня в физике написано, вот я делал физику, а, теперь, и вот, а вот теперь я хочу Data Science за много денег. Но это вот плохо воспринимается и чарами, да и просто, даже если у тебя есть знания. А потом я переходил вот из этого Data Science в машинное обучение. У меня в резюме было написано, что вот у меня физика, у меня что-то там Data Science, но вот я хочу же, там, зубодробительное машинное обучение. И если бы не кагал, никто бы даже не посмотрел на резюме. А потом мне захотелось компьютерного зрения, self драйвинг и так далее. И в резюме у меня было ноль строчек о том, что я делал компьютерное зрение в индустрии до этого, и ноль строчек о том, что я был в Академии. Но был только список выигранных соревнований по компьютеру vision, и это позволило мне попасть в лифт, селф-драйвинг, но сейчас действительно все это хорошо. Хорошо. С точки зрения знаний, то есть ну вот про Кагл, где-то он переоценен, где-то недооценен. Если ты там гран мастер Кагл, это не означает, что ты будешь хорошо приносить value на работе или даже в академии хорошо. Но вот какие-то вещи помогают. То есть мой академический опыт в купе с моим индустриальным и вот этим Каглом позволяет мне, ну действительно, то есть... Ну, чуть не каждый день, но очень много на работе. Я просто анализирую соревнования, смотрю, что полезно к текущим задачам. У меня вот какие-то новые идеи, наработки, трюки, они вот идут впродов, и это действительно сильно помогает, ускоряет, гораздо лучше, чем если бы я просто шел какими-то стандартными там решениями, потоками. Так что да, как полезная штука, если это правильно продавать. Так что всех призываю, пишите блокпосты, выступайте на метапах. Ну и вот как-то... Да как минимум после вот, вот такой вот трюк. Ладно, вот людям, вот опять же, кто с СДС смог, если вы... Закончили соревнования, ну как минимум напишите на LinkedIn в проектах, что вот там выиграл или участвовал, имплементировал какие-то алгоритмы и что-то вот как-то у вас получилось. Это тоже засчитывается, это тоже позволит там людям узнать, что вы существуете, найти вас, ну и возможно приведет к каким-то интересным карьерным возможностям. Ты сказал, что студент в Стэнфорде, PHD, получает в год меньше, чем ты платишь за квартиру. А сколько же он получает и сколько ты платишь за квартиру? В отличие от индустрии в академии зарплаты более-менее стандартные, ну в зависимости от штата, наверное, тоже зависит, я моей географии, но не очень сильно отличается. То есть в условном там, там, Чикаго где-нибудь, ну наверное, чуть меньше платит, чем в вот, условной Калифорнии. Ну, сопоставимо. Стандартная примерно ставка грязными, то есть до уплаты налогов, у аспиранта платится 25 тысяч долларов. Хочу, вас, хочу отметить вот такую штуку, которая мне была совершенно неочевидна, когда я учился в России. Вот если ты в России аспирант, то тебе платят какую-то там стипендию, ее не хватает на жизнь, и ты, ну даже там, если вы в пятером там в одной квартире живете, не хватает, и нужно где-то работать на стороне, ну и во многом это замедляет развитие там, науки и всего остального. В Штатах система другая. В Штатах Бакалавриат очень дорогой, там 20 тысяч, 50 тысяч в год, поэтому в бакалавриате в Штатах учиться ну, накладно. А вот аспирантура, особенно по техническим специальностям, институт платит тебе. И вот этих 25 тысяч, которые в аспирантуре, например, мне платили в Юси Дэвисе, да, я снимал, у меня была своя комната, я снимал, то есть ну, дом там на четверых человек. Ну, в общем, хватало слетать домой, выпить пиво, там, на сноуборде покататься. То есть, ну, было нормально. Но это вот у аспирантов, у них 25 тысяч. У постдоков зарплата примерно от 45 до 55 тысяч. У постдоков, по-моему, 55. Соответственно, 55 это грязное место. Ну, вычитаем налоги, ну, я не знаю, пусть будет там 20-30%. Там, процентов, Но остается, грубо говоря, ну, я не знаю, там 1030. Вот. А при этом, ну, например, квартира стоит, ну, в Сан-Франциско, там, однокомнатные, которые ты платишь, ну, это 3000 долларов там, в месяц, там, как минимум. То есть, ну, это у комнат гостиная, Плюс-минус. Но в целом, ну... Получается, что вот 30 тысяч, которые чистыми получают постдок в год, ну вот больше, чем это, уходит на квартиру, если бы он снимал ее, вот, ну вот как квартиру для себя. А соответственно, когда ты уже получил PHD и когда ты вот уже, ну хочешь, наверное, что-то там жениться или там хоть сам пожить или какие-то вещи, ну еще что-то делать. Опять же, на том же сноуборде покататься, домой слетать, машину купить, там, на Гавайи иногда, очень приятно иногда на Гавайи летать. Ну и вот зарплата постдока выглядит на эту тему очень печально, ну и поэтому да. то есть. Postdoc такая очень печальная штука, особенно в Стэнфорде, потому что вот, он ну, вроде бы и Стэнфорд, но вот жилье здесь очень дорогое, потому что Стэнфорд окружен Лифтом, Теслой, Гуглом, Фейсбуком и всем этим остальным, и цены в Кремниевой долине, они зашкаливают. Окей, okay, индустрия. А сколько в индустрии тебе платят? Так, сколько мне платят, я не скажу, но скажу тебе вот так. Иногда летают... То есть, в принципе, вилки известны, сколько платят технических компаний. Там, конечно, есть свои нюансы на тему того, что вот что-то он оклад и он кэшем, а вот что-то он там акции и он по ситуации, например, вот у лифта, вот сейчас акции это фантики, они ничего не стоят, я ничего не могу с ними сделать. Но вот вроде как лифт на IPO, и они сразу все станут деньгами, все сразу станет гораздо интереснее. Но, тем не менее, вот даже если учесть, что вот все вот фантики это деньги. Ну, вилки известны, то есть, грубо говоря, там, с PHD, там, фрешград получает, но ну, у него тотал, ну, наверное, там, от 200, там, до 300, то есть, если у тебя сколько-то лет опыта, ну, наверное, уже там, и блокпосты на эту тему не врут, но от 300 до 500, ну, вот да, я вот в этом диапазоне. Получается, в 10 раз больше, чем в Академии. Ну, действительно, то есть 10 раз, да, наверное, вот так. Ну, не 10, не 10. Ну, налоги, конечно, тоже прогрессивные. То есть, чем больше ты получаешь, тем больше ты налогов, соответственно. Ну, сейчас я, наверное, плачу процентов 40. Ну, или вот в том вот диапазоне. То есть, ты платишь 40 процентов от оставшегося у тебя там квартира отъедает, там еда тоже дорогая. Но все равно, как ни крути, как ни умножай, как ни укругляй, в академии платят в разы меньше. То есть, один год, который ты проводишь в индустрии, ну, с точки зрения там заработка, там откладывание на пенсию и так далее, но это вот сколько-то лект в академии, ну и соответственно вот с академией сейчас, все сейчас массово валят, что вот профес, что профессура, что студенты, что постдоки, ну просто потому что вот ты вот вроде постдок в, в академии, уважаемый человек, но при этом какой-то джуни, ну, ты можешь пойти джуниром куда-то там до это получать будешь фундаментально уже больше, ну и качество жизни улучшится. Нервотропки, конечно, больше там, митинги и вот прочее. Но все равно, конечно, да. То есть, индустрия она вот очень сильно привлекает финансовые составляющие. Ну это раз, а во-вторых, ну вот Кремниевая долина. Тут очень интересная индустрия. Все очень быстро меняется. С одной стороны, везде колхоз. Какое-то разгильдяйство, и каждый может рассказать на работе, как у них там все плохо организовано. Но при этом каждая компания, что стартап, что большая, очень быстро все производит, итерирует, куда это несется, захватывает рынки, ну и думает амбициозно. То есть, ну, В этом отношении хочется, опять же, напомнить, ну что Щелкнуть по условно Яндекс, Mail.ru и все остальные, которые в России считаются технологическими гигантами, но которые в мировом масштабе, они вот очень мало что значат. И это крайне печально, потому что технологически очень серьезные компании, но вот нет амбиций. Условно говоря, там Google думает, как добавить там страну на карту в Google Maps, а там а Яндекс думает, как добавить вот за то же время к Караганду. Но это совершенно разные масштабы. Не да, действительно, То есть, индустрия привлекает в Кремниевой долине не только зарплатами, но и вот просто научиться как вот весь вся эта вот странная штука, которая работает на больших масштабах, с очень людьми, как все это организовано происходит, особенно учитывая, что в среднем в Кремниевой долине люди работают в компаниях полтора года. То есть вот еще и кучка кадров совершенно безумная, ну вот как-то вот дикий колхоз, но все работает очень классно. Есть чему поучиться, поэтому я бы всем рекомендовал, ну, особенно кому там лет не очень много, и не обрасли там, семью там, с десятью детьми, ну хотя бы годик какое-то время поработать в Кремниевой долине, тут как-то, чтобы пощупать, посмотреть, как оно, что и как. Ну и потом при желании уже возвращаться домой, или там, в Европу, или какие-то другие места. Ну, потому что действительно по знаниям soft skills, hard skills и так далее, можно много чему научиться. И этим, конечно, меня тоже очень сильно привлекала Кремниевая долина, ну и да, я поспособствовала появлению моей мотивации для того, чтобы переехать сюда. Желающих, я думаю, будет много, послушать твой призыв. Но вот только как поехать поработать в Кремниевой долин из России? То есть, вот есть такой вариант, долгий вариант, как делал я. Можно, не выезжая из России, я вот даже из Питера не выезжал, поступить в аспирантуру. Это достаточно просто, в Стэнфорд сложнее, в Аризону, наверное, попроще, но в принципе это там достаточно, ну, несложно это, то есть совсем несложно. Вот, потом учишься в аспирантуре. Аспирантура 4 до 6 лет, ну, скорее всего, 5 или 6 После окончания аспирантуры тебе можно по студенческой визе здесь работать три года. То есть после физики, вот я как раз по студенческой визе начал. А потом тебе уже можно на H1B и на какие-то другие. Но это вот такой долгий вариант. Но это, наверное, тех, кто вот думает ехать в академию, в аспирантуру в Штаты или в Европу. Ну, наверное, я бы рекомендовал в Штаты. Ну, это одна из причин. Аспирантура сильная, но ну, плюс вот такой вот визовый вариант. Есть еще вариант L1 визы, как я понимаю. Это, это грубо говоря, ты вот... Работаешь условно в Facebookе там год, а потом тебя переводят сюда в Штаты. То есть вот так и много ребят также переезжает. Но ну, это Facebook, Google, ну и много разных говорю, компаний, стартапы в принципе тоже так делают. Есть еще один вариант, забавный вариант. То есть я, мне про него я много рассказывают, и вот даже есть много примеров, как у ребят получается, но он такой O1. Types of O1 In order to qualify for an O-1 visa as an alien of extraordinary ability, a foreign national must submit evidence establishing that he or she has demonstrated extraordinary ability in one of the five following fields, science, education, business, athletics, or arts. In order to qualify for an O-1 visa as an alien of extraordinary achievement, a foreign national must submit evidence establishing that he or she has a record of extraordinary achievement in either the motion picture or television industry. It is important to note, however, that it is not enough simply to establish that an O-1 petition beneficiary is an alien of extraordinary ability or extraordinary achievement the foreign national must be seeking an O-1 visa to work in a position that requires extraordinary ability or achievement. An O-1 visa petition is filed on the form I-129. The O-1 category does not permit self-petitioning. However, unlike other popular non-immigrant work visa categories such as H-1B and L-1, the O-1 category does not necessarily prohibit traditional self-employment scenarios, provided that the requirements are met Выдающийся деятель науки или искусства или еще чего-нибудь. Причем под это О1 нужно просто, ну как я понимаю, найти юриста, заплатить 10 тысяч долларов, ну и посмотреть, что можно начинать. Ну и условный кагал можно продавать, как там победа в международных соревнованиях. Там какие-то статьи, которые ничего, никто не читает, не цитирует, как выдающийся деятель науки. Ну, в общем, юристы не умеют это провернуть. Ну и да, вот сколько-то примеров в том же ДС тоже и хватает, где народ переезжал по О1. Есть еще вариант выиграть в лотерею грин-карты. Таких людей я тоже знаю достаточно много, но там, по-моему, шансы уж совсем маленькие. Да, есть еще один вариант там на ком-то жениться там, или выйти замуж, но он тоже достаточно сложный, нетривиальный. Поэтому да, есть свои проблемы с переездом. Самый простой, ну, наверное, это L1 или О 1 а для тех, кто там как-то ближе к академии или думает, куда идти в аспирантуру, но ну, можно подумать вот как, по студенческой визе, как я переезжал. В чем сейчас заключается твоя работа? Так, Ну, рассказывать в деталях про свою работу я не могу, опять же, потому что NDA и прочее, ну, и даже если какие-то простые вещи, ну, на работе по голове не погладят. Ну. Но... Вот так вот на высоком уровне я работаю. То есть, ну, селф-драйвинг вот обычно весь. Вот в нем всякие машины обучения, ну, если посмотреть блокпосты, информацию, ну, там есть несколько команд, которые могут и должны этим заниматься. Но основная это те, кто делает карты для селф-драйвинга, То есть, вот как Google Maps, только с сантиметровой точностью с большими деталями так называемые HD Maps. И есть много стартапов, которые вот, вот делают только это то есть подготавливают такие карты для селфдрайвинг-компаний. Вторая команда, которая занимается машинным обучением, но ну, это те, которые на машине уже там что-то там распознают или что-то делают. Но вот я как раз занимаюсь картами. С картами что хорошо и во многом почему я занимаюсь здесь, а вот не на самой машине, потому что карта считается в офлайне, в облаке. Ну и соответственно можно как-то, то есть они ближе к науке в том смысле, что не очень паришься на тему там, какая там скорость инференса и как все быстро работает. То есть есть какие-то ограничения, но можно делать интересные, там злые, точные модели, какие-то эксперименты. То есть, в части похожи на кагл, то есть, во многом поэтому многие трюки можно переносить. Ну и вот да, то есть, используется там deep learning компьютерное зрение для построения вот таких вот карт на основе тех данных, которые вот, мы коллекционируем. Очень интересно, очень увлекательно, и по сравнению с моими предыдущими работами, ну это действительно большой там step-up. Но, с другой стороны, на фоне физики, вот всем, чем я занимался, это, конечно, сильный downgrade. Физика все-таки one love, и вот когда вот на пенсию выйду, чтобы мне не нужно было думать там о академии, какие-то академические политические игры, займусь наукой. Ну вот когда это будет пока непонятно, но вот обязательно, да, у меня есть большой туду-лист о том, что можно из диплёнинга привнести физику из физики в диплёнинг, но вот это требует некой вдумчивой работы, Ну, вот я надеюсь, что если все это до меня не сделают, ну вот на пенсии этим и займусь. И что в этом туду-листе, ну, есть много наработок. То есть в физике за 20 век, там, 19 век, там, начало этого века придумали очень много интересных приемов, трюков и очень нетривиальной математики. С другой стороны, если посмотреть на современные машины обучение, ну, я не знаю, ну, первый курс, ну, линейная алгебра, ну, какая-то статистика, ну, может быть, немножко там, какое-то интегрирование, и то достаточно детского, мы, там, в школе такое делали. И это совершенно не тот уровень, который на современной физике. Есть, вот если поехать сейчас на конференцию, какую-нибудь CVPAR и так далее, но ну, вот таких вау эффектов, что там ходишь, думаешь, Нифига себе, что прикрутили, о, тут еще какого человека побили, гораздо меньше, чем было раньше, и во многом я связано с тем, что, ну вот как-то вот, высосали все вот из этой вот линейной алгебры и вот простой математики, ну и вот чтобы сделать какой-то переход дальше, ну, наверное, нужно прикрутить римовую геометрию, теорию групп более агрессивно сделать какие-то вот разложения очень интересные, какие-то обобщенные функции и так далее. То есть то, что в физике достаточно просто, ну как часто используемые вещи, а здесь, ну, либо пока мы не придумали, как прикрутить, либо вот просто оно не работает. Хотя, с другой стороны, мне очень понравилась конференция была по весне, там best paper была про какой-то там сферические там конволюционные сети, ну, и прям видно было, что написано физиками, там какие-то интересные сферические гармоники, какие-то разложения, у меня прям душа радовалась. Будем надеяться, что таких работ будет больше, но ну, вот у меня на эту тему, в связи с тем ресерчем, который я делал, тоже есть какие-то идеи. То есть это вот из физики принести в дип С другой стороны, есть и обратный поток. Тот же вот физика тоже во многом уперлась и тоже во многом вышла на плато. Поэтому все говорят, что физика была наукой 20 века, а нифига не 21. Ну и вот тоже в физике очень много всяких приложений для вот техник. Ну, диплёнинг, ну, банально, например, многие вещи в физике просто не посчитать, но мы можем диплёнингом, там, машинным обучением что-то там натренировать, на там других данных экстраполировать туда и заниматься реверс-инжинирингом. И вот хватает работ на эту тему. Ну, и, например, та научная группа, в которой я был в UC Davis, ну, она на эту тему публикует, делает, но там все достаточно в ранних шагах. Ну, и вот есть у меня идея, как все это можно и нужно усугубить, но, опять же, требует... Сесть, заняться, сделать, освободить мозг от митингов и вот каглов и вот всего остального, и да, ну, потом, когда дойдут руки, так и сделаю. Ты много с кем работал. Ты работал и с менеджерами, работал с профессорами разными, со стартаперами, с инвесторами, с обычными разработчиками, с ребятами из ВДВ служил, в конце концов. С кем тебе интереснее всего работать? Ну, работать дело такое. Работать в принципе не мое, я никогда этого не скрывал. Я вот как с Академии пришел, я понял, что работать это в принципе не мое. Но все равно, конечно, приходится, поэтому скорее по-другому. С кем мне нравится больше общаться? То есть работать я могу со всеми, даже вот говорят, что вот с мудаками работать не надо. Можно работать с мудаками, просто у этого есть цена. Если ты готов эту цену платить, ну, значит, можно. Если не готов, ну, наверное, не стоит. С точки зрения общения, мне всегда нравилось общаться с теми людьми, которым мало, то есть те, которые готовы, например, но ну, я не знаю, там, вот человек работает в условном гугле, получает свои там, 600 тысяч, потом бросает все, делает свой стартап, гробит два года, он не взлетел, вот с ним пообщаться интересно, ну или взлетел, неважно. То есть, когда вот человек как-то вот хочет чего-то большего. В академии тоже мне интереснее было общаться не с теми людьми, которые вот поставили публикацию там, статьи по какой-то теме на поток и 20 лет ее эксплуатируют. Но это как-то вот очень скучно. Те, которые что-то хотят новое куда-то применить, куда-то рыпнуться, чем-то пожертвовать, рискнуть и так далее. Ну и в этом отношении, например, то есть на работе. то есть Можно общаться там, с рядовыми софтвер-инженерами. Нормальные ну, все ребята, какие-то свои интересы. Там, вот менеджеры тоже свои какие-то интересы сказал, те, которые вот бросили все и вот куда-то вот свои какие-то новые идеи, вот, с ними общаться гораздо интереснее. Ну или, например, вот так. Недавно в рамках раздумий на тему того, чтобы нужно сделать свой стартап, начал как-то вот проверять ситуацию на рынке, общаться с какими-то вот экзеками ранних стартапов и этих самых инвесторами. Ну, и тоже очень интересно: новый дивный чудный мир. Вот те же инвестора живут совершенно в другом мире, у них постоянно какие-то деньги замешаны, они рискуют с этими стартапами. Они как-то очень прагматичные, циничные даже во многом. То есть, я не уверен, что вот мне хватит на 10 лет общаться с ними, будет очень интересно, но вот прямо сейчас совершенно дивные новые люди, очень круто. А, с точки зрения, ну, наверное, такой, ну, не российский черт знает, даже не знаю, как сказать, но вот я думаю, что многие согласятся, что общаться с теми людьми, которые жили там в 10 странах, гораздо интереснее, чем с теми людьми, которые жили только либо, вот, в одной какой-то стране или в одном там, городе, и их ну, восприятие мира, основано только на вот этом вот городе, что они видели по телевизору. В этом отношении штаты лучше, чем даже условная Россия, потому что тут все понаехавшие, а Кремниевая долина еще лучше, потому что ребята едут со всего мира, кто-то за деньгами, кто-то за знаниями, кто-то еще зачем. То есть, такой вот проходной двор людей, которые с разных стран жили непонятно где. И тут ну, совершенно спокойно встретить человека, который там жил в Европе, там на Бали, потом в Азии, потом сейчас живет в Кремниевой... Кто за стартап ты собираешься пилить и с кем? Я не знаю ни одного человека в Кремниевой долине, там, программиста или дейта-сантиста, который либо не пытался делать свой стартап, либо он не думает на эту тему. Я, в общем, в этом отношении не исключение. Во многом... Это правда. Тут в каждый стартап зайдешь, там по 5 фаундеров сидят, что-то там пишут, там еще что-то делают. В этом отношении. Ну, во-первых... Такой pressure social, что все на эту тему думают, общаются и постоянно. Вот, нас недавно несколько ребят с работы, там серьезные инженеры на высоком уровне, они ушли в какие-то мелкие стартапы, потому что, ну, вот там душа зовет, и вот как-то вот, хочется, вот, что-то вот такого. Но в этом отношении я тоже не исключение, тем более, что вот мне всегда были интересны знания, и, ну, и вот эти вот несколько лет работы в индустрии, там, солдриминг, не селдравинг, предыдущей компании. Ну, как-то вот что-то у меня, некое насыщение по знаниям идет, нужен какой-то следующий там, естественный шаг, ну и выглядит так, что вот в определенный шаг в ближайшем будущем, не очень далеком, ну нужно будет как-то вот расправлять крылья и делать свой старт. С кем его делать? Это хороший вопрос, но в принципе вот ребята тут есть знакомые, которые и по технической части и вот работать с ними приятно и вот что-то такое есть. Ну и бизнесовые тоже такие ребята есть. С точки зрения чем именно заниматься? Ну естественно это должно быть там машинное обучение, потому что, во-первых, оно мне сейчас интересно, во-вторых, и тема хайповая, ну и бизнесовых приложений очень много. А вот что именно, ну вот об этом, я думаю, будет иметь смысл поговорить, когда что-то начнет взлетать, что-то куда-то ну, как-то пойдет, и уже говорить не о том, что я хочу сделать, а о том, что я уже сделал, и вот какие, почему это хорошо или плохо. Так что, возможно, через год, там, через два или когда там, мы сможем продолжить этот разговор, но уже более конструктивно, вот на тему той компании, которая, мне будем надеяться к тому времени, ну хотя бы на ранних стадиях будет. А не опасаешься, что уйдет зарплата и уровень жизни вместе yeah, зарплата с... Зарплата уйдет в ноль, это понятно, уровень жизни будет совершенно там нервотрепка и все остальное. Это я не то, что не опасаюсь, я это ожидаю. То есть, это вот непонятно, как этого избежать, да и нужно ли это избежать. Ну во многом это и драйв, во многом это что-то новое. То есть, если бы это будет точно так же, как и сейчас, только вот там, то есть, ну, где драйв, где интерес, где знания... Я думаю, что во многом люди идут в стартапы, потому что вот этот вопрос выживания, какие-то краткосрочные перспективы, там, стресс, не, то, то есть вечная там, неопределенность. Ну, в этом есть свои интересы, есть свой драйв. Ну И в принципе меня всегда это привлекало. Возможно, видишь, я в армию-то когда пошел, я понятия не имел, что там ожидать, но вот как-то вот что-то меня в этом привлекало и действительно получилось. Ну и потом, вот я не знаю, опять же из академии приходил в индустрию, у меня тогда незнакомых толком не было ничего, то есть окунулся как в холодную воду, очень увлекательно. Я думаю, что здесь будет то же самое, только жестче. То есть в принципе я не опасаюсь, что все будет плотнее, я этого ожидаю. Но будем надеяться, что вот получится, эта ставка куда-нибудь как-нибудь приведет, если не к деньгам, славе женщин, то хотя бы к знаниям. Ну жестче, чем ВДВ, я думаю, не будет уж точно, поэтому тебя уже скорее всего не удивишь. Ну да. Ты активно продвигаешь идеи менторства в ОДС. Расскажи, почему. То есть, ну, наверное, потому что мне менторства всегда не хватало. То есть, ну, можно по жизни идти находить каких-то менторов, которые сильно упрощают тебе жизнь, а можно как-то учиться на своих ошибках. И оба направления имеют свои преимущества, но вот с менторами обычно это раз в десять эффективнее. То есть, во многом, например, если сравнить там, хороший университет или плохой, у них может преподавание-то и одинаковое, может быть там и вроде статьи, и оборудование все одинаковое, и люди там одинаково умные, но, но в одном из них поставлен процесса так, чтобы профессуры и более старшие товарищи менторят младших, сильно ускоряя их развитие, ну а в менее хороших университетах нет. То есть ну Менторство в ОДС у нас развито плохо. То есть, с одной стороны, ОДС это, это совершенно уникальный источник знаний, уникальный совершенно специалисты и там по, ну, вот по машинному обучению там, совершенно разному, и с разных стран занимаются разными. Ну, вот они существуют, и они, в принципе, готовы там, делиться знаниями. Отчасти, вот этот концепт больше блокпостов, статей и прочего, вот, тоже укладывается в эту. А с другой стороны, очень много людей приходит, они не знают, как перейти. Я помню, как я мучился при переходе с физики. И вот просто я вот вроде парень умный, готов учиться, но не было понятно, что учить, в какой последовательности, почему и как это все с чем-то связано. И вот сейчас, если бы посмотрел назад и, грубо говоря, менторство себя, когда я переходил из академии в индустрию, но ну, это все было бы фундаментально проще. И вот прям вот я, наверное, сейчас был бы на другом уровне. Менторство в ВДС не очень развито во многом, потому что ну такой вопрос просто не поднимается. То есть, наверное, мне бы хотелось, что ребята, которые ну, вот менее опытные, присоединяются к ДС, когда, во-первых, им нужно задавать больше вопросов. Очень много людей стесняется задавать вопросы в публичных каналах, и это очень плохо. То есть, ну, нужно задавать вопросы. Это раз. Старшие товарищи, ну кто или там не старший, а кто в этой теме уже разбирался, они помогут. В принципе, вот, например, мне очень понравился опыт Артура Кузина, который... Было вот какое-то соревнование на Кагле, он его делать не хотел, но он знал как. Вот были какие-то студенты, которые, в общем, хотели там научиться его делать, и у них было там желание, какой-то технический скилл. вот они сбились в команды, вот они ушли куда-то в топ на этой задаче про эту самоклассификацию камер, потом каких-то академиков там порвали, денег выиграли, ну и потом мы с ними вместе статью опубликовали. Но вот это, и вот ребята, студенты, научились, и там как в команде работать, и по технической части, ну и Артуру там как-то сэкономило. То есть в этом отношении, наверное, хотелось бы больше, чтобы в ЭДС у нас функционировал в таком режиме. Опытные товарищи, которые лень, которым лень, и менее опытные товарищи, которых есть мотивация, энтузиазм, ну и готовы учиться, чтобы, ну, как-то ребята друг другом координировались и больше работали. Это может быть кагл, Петпроект и так далее. Но, в принципе, это все достаточно тяжело. Например, вот, ну, иногда вот... Скажем, смог бы я менторить кого-то, кто сейчас живет в России? Наверное, нет. Потому что разные тайм-зоны, разные затраты по времени и вот все это не очень удобно. А вот если бы кто-то, например, я не знаю, жил где-то здесь и вот хотел какое-то менторство, ну, и вот как-то с энтузиазмом к этому подошел, ну, вот условно, Сан-Франциско, но ну, это был бы другой разговор. То есть я сейчас менторю вот ребят вот на работе, несколько человек, там, софтвер-инженеров коллег, там, интерн у меня был по осени. Ну, вот это действительно очень удачно получилось, но во многом потому, что очень много личного общения, потому что задачи, которые мы делаем, ну, вот они как-то похожи. Хотелось бы это усугубить в ОДС, но для этого ну, нужны какие-то шаги, которые не очень понятно, как делать, ну, но, наверное, должна идти инициатива с то есть в канале «Welcome». Ребята говорят, вот я хочу научиться, я вот решил, присоединился, ну и потом они сидят, читают там какие-то сообщения или вот просто ничего не читают и никуда это не идет. Ну, наверное, чтобы они как-то чуть более агрессивно просили помощи у старших товарищей, больше спрашивали в разных каналах. И когда я говорю старший товарищ, они не говорю какой-то конкретный человек, например, я могу в одной теме разбираться и быть там старшим товарищем по отношению к другим. А какой-нибудь там, я не знаю, бэк так я там джуниор, там вот просто по нулям. И я вот спрашиваю вопрос у тех, кто вот в этом разбирается. Короче, больше общения, больше вопросов по делу. Ну и, наверное, больше работы в команде, соревнований или под подпроджекты или что-то еще. Хотелось бы, чтобы в Одессе это как-то развивалось чуть больше. Как найти себе ментора? Ну, наверное, надо... Ну, а в УДС, наверное, это проще. То есть, если ты хочешь ментора, ты хочешь не фундаментального ментора, который тебе там по жизни все сделает, а, наверное, под какие-то конкретные направления. Ну, вот условно, я не знаю, там. компьютер Вижен. Ну, в принципе, вот в каналах диплёнинга или компьютер Вижен видно людей, которые отвечают по делу, ну, наверное, можно с ними как-то обратиться, поговорить, там, попросить о помощи. Возможно, не то, что станем и ментором, а вот не мог бы ты мне прояснить, что и как в этом проекте, но это уже вот хорошее начало. Как ты думаешь? Чему сейчас стоит учиться, чтобы через 10 лет оставаться востребованным? С одной стороны, вот в компьютер-сайенс и прочих направлениях, то есть ну, нужно учить компьютер сайт в том или ином виде, потому что все это развивается, этого не хватает, но я вот так смотрю, как было 10 лет назад, смотрю, как вперед. Существуют дикие проблемы с, наем, с наемом софтвер инженеров, с наемом data scientists, с наемом тем, кто умеет писать код. И вот даже вот люди, которые приходят из академии, условно PHD по физике, у него куча там, статей и всего прочего, если он код не умеет писать, он нафиг никому не нужен. Ну, наверное, кому-то нужен, но за очень малые деньги. Ну и работа неинтересная. То есть, с другой стороны, мне очень не нравится, что вот народ, много вот, ну, разработчиков. Для многих задач в программировании достаточно ну, знать какие-то наработанные приемы, там, не знаю, загуглился такой оверфлоу или там, вот, просто чему-то научился, но нет такого глубокого копания вглубь. Во, во многом из-за того, что, ну, наверное, математики может, людям не хватает, а может просто мотивация. Это математика, причем не на уровне линейной алгебры или вот, там, не знаю, там, статистики простой или еще чего-то такого, первый второй курс университета, но стараться усугублять то есть, так, чтобы было очень плотно, как в теоретической физике или математике, теории групп, риммон в геометрия там ДФКП и прочее. Возможно сейчас в тех же нейронных сетях это все не используют, но, как я уже сказал, я очень надеюсь, что скоро это получится и какие-то вот наработки идут. Поэтому, а, это все на коленке за полвечера, там, как условный диплонинг нынешний, не учится. То есть может получиться, что нужно будет потратить сколько-то лет, и вот догонять будет очень тяжело. Ну, в общем, короче, два направления. Надо, чтобы люди знали математику и чтобы умели писать код. Но это мало. В принципе, ну вот представь, мир через 10 лет, все знают математику, учат писать код, это будет очень скучный мир. Мне бы очень хотелось, чтобы вот, вот кроме этих двух обязательных направлений, люди занимались чем-то интересным. Не далее, как вот два дня назад, я был на этой конференции H2 World, и там вот профессоры с какого-то университета компьютер-сайенс, они рассказывали о том, как применять технологии компьютерного зрения для того, чтобы отслеживать больших животных типа китов там оленей жирафов носорогов в мире для какого-то подсчета и так далее и вот профессор который это рассказывал просто вот у нее горели глаза и это было очень прикольно так что мне бы хотелось, чтобы вот люди знали вот математику, физику, но еще вот применяли это к тому, к чему-то, вот что вот не про деньги. И вот даже или про деньги, но вот где-то чуть в стороне. Биология, химия, психология, социология и так далее. И именно там, возможно, будет ваш следующий там блестящий стартап, или там будет научный прорыв, или там будет еще то что. Так что, в общем, короче, вот эти два и вот, вот что-то для души. И тогда у вас проблем с интересной работой, с оплачиваемой работой, вот с чем-то таким уже не будет. Три совета для новичков в ДС. Так, ну что такое ДС, прежде всего? УДС это уникальное сообщество, меритократическое, ну иногда токсичное, иногда часто. Но специалистов по машинному обучению, Data Science, причем бизнесовому или вот не бизнесовому, есть ребята Google, Facebook, Uber, Lyft, Airbnb, Tesla, Яндекс, Сбербанк, какие-то китайские компании. Ну, в общем, короче, со всего мира, Alibaba, Amazon, не знаю, море всяких, Microsoft, кого я еще там забыл, Airbnb и так далее. То есть куча разных людей с разных больших компаний, маленьких компаний с разными интересами и в принципе они готовы делиться знаниями. Это опять же к вопросу менторства. И при этом вот приходит новичок в УДС и все. То есть, что для, ну, для новичку для начала нужно сделать? но ну, Нужно написать Welcome, рассказать, что вы существуете и что вы хотите. А потом просто смотреть какие-то профильные каналы задавать вопросы. Я вот когда в университете преподавал, студентам всегда говорил: самый плохой вопрос – это вопрос, который вы не задали. Конечно, лучше, наверное, посмотреть по серч. Там, возможно, уже пять раз это все уже обсуждали. Но даже если вы там не и даже если вы задали вопрос, и даже если вам там в тредике там начали пенять, что вы там вот это уже как-то не использовали серч, все равно это лучше, чем если этот вопрос не был бы задан. В общем, задавайте вопросы. Если есть какой-то вопрос, задайте его. Лучше, конечно, в профильном канале правильно сформулировать. Не надо бояться. Люди почему-то боятся задавать вопросы. Но, но не надо этого делать. Лучше плохой вопрос, чем никакой. Это раз. Что еще? Второе. Ну. Опять же, возвращаясь к этому вопросу, ну, не обязательно вопросы, участвуйте в дискуссиях, отвечайте на вопросы, если есть что поговорить, ну, вот по делу, отвечайте. Во-первых, вы поможете кому-то другому, а во-вторых, что очень важно, люди узнают, что вы существуете. Вот этот вот визабилити, который в Кремниевой долине, тут все на этом молятся и пытаются и себя пиарить, или, например, в карьер пат в больших компаниях, начиная с уровня 6 там, или 7, обязательно людям не только вот на работе какие-то вот чего-то там, Проджекты делать, какие-то прорывы делать, управлять командами. А вот нужно им уже книжки публиковать, выступать на конференциях, блокпосты и так далее, как публичная активность. То есть, здесь, например, просто жестко прописано вот в карьер пафе, но это потому, что имеет смысл. Вот то же самое всем новичкам имеет смысл как-то вот знать, что вы существуете, там, расшарили какой-то код после соревнования расскажите об этом в канале, возможно, кому-то пригодится даже если он плохо написан. Там, вот. У кого-то есть какой-то вопрос, ответьте на него. Ну, формулируйте, конечно, так, чтобы вам там на работе по ушам не настучали за то, что вы там разглашаете секрет. То есть, это надо как-то аккуратно все делать. Но, в принципе, больше общайтесь, причем общайтесь по делу и вот поменьше токсичности. Ну, и третий совет, наверное, ну, не знаю. Я бы, наверное, сказал, проводите больше времени в УДС, но это тоже не очень правильный вопрос, потому что УДС высасывает безумное количество времени и сил. То есть, по знаниям, конечно, очень много, но, наверное, то, наверное, вопрос будет вот такой. Проводите меньше времени в УДС и больше знакомые, друзья, подруги, и, там, друзья, и, вот, спорт, не знаю, что-то еще. То есть, что-то подальше от технологий, подальше от нервотрепки, подальше от образования, работы, денег и так далее. Просто вот как-то вот анти совет, больше проводите времени с собой, знакомыми ну, и с тем, кем вам хочется проводить время. Спасибо, Володь.